Поехали, братцы. 1-0. 1-0. Постарайтесь от камеры не отвернуться, как от судьи. Один один, один. Я пять Баюточка. Чей счет? В чью? Ага. Три один, три один. Пользуйся, пользуйся возможностью. Но ну, блин, воспользовался бы хорошо бы еще уйти. Прижгло, да? И трико. Файт. А не порезался ли Александр? Нет. Нет? Теперь да. Раз. не в смысле он когда шел ударом мне показалось что он мог своей рукой по твоей режущей кромке попасть типа типа аж порезался Итак, что извините я пропустил что последнее 4-2 поехали Четыре-три. Четыре-три. Победа. Но не самая простая. Молодцы. Красиво.